Привет! Сегодня вы узнаете как получить ипотеку в Транскапитал банке без особых усилий. Ссылку на сайт банка оставлю в описании. Выбор одной из 28 ипотечных программ в Транскапитал банке – отличный шанс улучшить свои жилищные условия в 2020 году. Несмотря на очевидные сложности ипотечного кредита, заемщик получает возможность инвестировать в недвижимость и в ряде случаев приобретает существенную выгоду от подобной операции. Самый главный и неоспоримый плюс ипотеки – быстрый переход из категории нанимателей жилья в собственники. Условия получения ипотечного кредита в Транскапиталбанке Ипотека Транскапиталбанка разделяется всего на две категории – обычный кредит на покупку недвижимости и рефинансирование. Последний вариант, в свою очередь, имеет несколько подвидов. Рассмотрим все условия каждого из указанных продуктов. Кредит приобретения недвижимости. Подходит для покупки квартир, домов, участков и вообще любых подобных объектов. Он универсальный и именно за счет этого пользуется популярностью. Выдается на срок до 25 лет под 10,20% годовых. Сумма от 500 тысяч и до 15 миллионов рублей. На нее влияет стоимость объекта и финансовые возможности заемщика. Первоначальный взнос – от 40 до 90%. Допускается возможность использования материнского капитала. В качестве обеспечения принимается недвижимость. Рефинансирование – общее. Еще один универсальный вариант, который станет настоящей находкой для всех клиентов, которые планируют поменять обслуживающую финансовую организацию. Такой кредит можно получить на срок до 25 лет в сумме до 15 миллионов рублей и под 10,2% годовых. Рефинансирование апартаменты. Сумма и срок кредита идентичны предыдущим вариантам, а ставка составляет 10,7% годовых. Рефинансирование комната, дом с участком. Все аналогично предыдущему варианту, кроме ставки. Она составляет 11,2% годовых. Требования к получателю. Ипотека в ТКБ банке выдается практически всем лицам, при условии, что они соответствуют требованиям. Возраст – не менее 21 года и не более 75 лет. Следует учитывать, что максимальный возраст учитывается на момент погашения задолженности, а не оформления кредита. Стаж на текущем рабочем месте – от трех месяцев и больше. Стаж всего – не менее одного года. У заемщика должен быть постоянный и стабильный источник дохода. Необходимые документы. Ипотека в транскапитал банке оформляется без особых проблем, но клиент обязан заранее подготовить и подать в финансовую организацию следующий набор документов. Паспорт гражданина РФ. Трудовой договор или копия трудовой книжки. Справка 2 НДФЛ или другой документ, подтверждающий факт наличия постоянного заработка, а также указывающий его размер. Кроме всего прочего, при покупке недвижимости могут понадобиться документы на объект обеспечения, залога и саму цель покупки, если они отличаются. Люди, состоящие в браке, обязаны дополнительно предоставлять разрешение от мужа, жены на оформление кредита. Есть и другие особенности с ограничениями, которые зависят от сложившейся ситуации. Рекомендуется уточнять этот момент непосредственно у менеджера банка. Ссылку на сайт банка оставлю в описании. По ссылке в описании вы сразу можете оставить заявку и с вами свяжется менеджер банка. На этом наш обзор подошел к концу. Если тебе ролик понравился, ставь лайк и подписывайся на канал, чтобы не пропустить другие топовые обзоры.